Привет! На сегодняшнем примере хочу показать вам одну формулу. Она называется формула сложного радикала. Выглядит она так. Корень квадратный из А плюс или минус корень квадратный из Б будет равен сумме или разнице таких корней Плюс или минус корень из а минус корень квадратный из а квадрат минус В пополам. Если слева под корнем стоит плюс, то справа между квадратными корнями тоже стоит плюс. Если слева стоит минус, то между корнями мы ставим тоже минус. Откоренные выражения должны быть неотрицательные и, естественно, формулу можно читать в обоих направлениях. Рассмотрим теперь пример. Звучит он так. Преобразуйте выражение так, чтобы оно не содержало сложных радикалов. Сложный радикал ⁇ это когда у вас один корень находится под другим. Выражение наше выглядит так. Корень квадратный из 25 плюс 42 умножить на корень квадратный из 1 плюс корень квадратный из 12 плюс 8 корней из 2. У нас тут аж 4 уровня корней, а нужно, чтобы был только один. Рассмотрим самый последний квадратный корень, вот этот Запишем его отдельно. Корень квадратный из 12 плюс 8 корней из двух. Можно вынести двойку за корень и преобразовать это выражение, не пользуясь нашей формулой. А можно преобразовать его с помощью формулы сложного радикала. Я воспользуюсь формулой. Запишу ее еще раз с плюсом, так как у нас под корнем стоит Плюс. А плюс корень квадратный из b будет равен корню квадратному из а плюс корень из а квадрат минус b пополам. Плюс корень квадратный из а минус корень квадратный из а квадрат минус b пополам. А в нашем случае равно двенадцати Корень квадратный из b – это 8 корней из 2, то есть корень квадратный из 64 умножить на 2, то есть корень из 128. То есть b равен 128. А квадрат минус b будет равен 12 в квадрате минус 128. То есть 144 минус 128 – это 16. А корень квадратный из этого выражения будет равен 4. Осталось только все подставить в формулу. Тогда мы получим, что наш корень квадратный из 12 плюс 8 корней из 2 будет равен корень квадратный из А. Это 12 плюс... Вот этот корень, то есть 4, все пополам, плюс корень квадратный из А 12, минус 4 пополам. То есть корень квадратный из 8, плюс корень квадратный из 4. Это будет равно 2 плюс 2 корня из 2. Вот так. Теперь перейдем к следующему квадратному корню. Вот к этому. Это будет корень квадратный из единицы плюс наше получившееся выражение 2 плюс 2 корня из двух. Это будет равно корень квадратный из 1 в квадрате. Плюс 2 умножить на 1 умножить на корень из 2 плюс корень из 2 в квадрате, это 2. Мы просто переписали немножко по-другому наше выражение под корнем. По формуле квадрат суммы, давайте я ее напомню, а плюс b в квадрате будет равно а квадрат плюс 2аб плюс b квадрат. Наше выражение подкоренное мы можем представить как единица плюс корень из двух в квадрате. И можем извлечь из этого выражения корень, так как все больше нуля. Все не отрицательное. Вот такое выражение. И теперь перейдем к третьему корню, который у нас остался. Вот он, корень квадратный из 25 плюс 42 умножить на наше выражение, которое мы только что нашли. То есть это равно корень из 25 плюс 42 и плюс 42 корня из 2. Будет равно... Корень квадратный из 67 плюс 42 корни из 2. Тут подобрать нужный квадрат суммы очень сложно, поэтому воспользуемся формулой. А в нашем случае равно 67. А квадрат будет равно, можно посчитать, столбик, я посчитала столбик, будет 4489. Корень квадратный из b будет равен 42 корня из двух. то есть корень квадратный из 2 умножить на 42 в квадрате. То же самое можно посчитать столбик. Если вы помните таблицу умножения, то Хорошо. 3528, то есть b будет равно 3528. Тогда а квадрат минус b будет равно 4489 минус 3528. То же самое можно посчитать столбик. Получится 961. И это 31 в квадрате. То есть корень квадратный из этого выражения будет равен 31. Осталось подставить все числа в формулу. И тогда наш квадратный корень будет равен... А это 67 плюс корень квадратный, вот этот 31... Все пополам, плюс корень квадратный из 67 минус 31, и все пополам. Это будет равно корень из 98 пополам плюс корень из 36 пополам. То есть корень из 49 плюс корень из 18. Корень из 18 – это Корень из 2 умножить на 9, то есть мы получаем 7 плюс 3 корня квадратных из 2. Вот такой мы получили ответ. Если вам понравился пример и вы хотите порешать еще подобные примеры, то вот вам еще один пример. Пишите в комментариях ваши ответы на него, потом можем сравнить. Пока-пока!